Христианство рассказывает о том, что ангелохранитель хранитель появляется у человека только в момент крещения, потому что христианству надо проводить свои рекламные акции. Иначе они на этот обряд за здоровье живешь народ никого не затащит. Значит, надо мотивировать правильно. Это мотивация. Это мотивация. Хочешь защитить своего ребенка, какая мать не боится своего ребенка, да, отнеси его в купель. И в этот момент, когда батюшка в эту не очень чистую купельничать, всё это твою, твою кровиночку окунет, у тебя возникнет некое облегчение, перенос ответственности на кого-то другого, ну, на креста. Владельцев он, конечно, бережет, но это вовсе ничего не значит. Ангел-хранитель, это программа, программа защиты. Давайте называть вещи своими именами. Это не человек и не нечто бесполое с крышками. Да, Еще раз, мы от этих средневекового мракописия уходим, мы люди, живущие в 21 веке, много чего знаем, в том числе получили достаточно хорошее образование в средних школах, если конечно, вы, конечно, учились в советскую эпоху. То есть все таки надо немножко мозги прилагать, в том числе и к экстазным представлениям о том, что вам рассказывают папы. Попы рассказывают то же самое, что рассказывали 700-800 лет назад. У них каноны не меняются, и не должны меняться. Такова их парадигма. Соответственно, это рекламная акция. Ангел-хранитель – это программа защиты. Она у каждого человека может быть, может не быть, а может и несколько быть. От чего это зависит? В зависимости от того, по какому каналу пришел сюда человек, душа сюда приходит всегда по какому-то определенному каналу. Канал санкционирует приход информационной программы, которая называется Ваша душа, для того, чтобы вы здесь выполнили какую-то определенную работу, миссию. Душа, когда информация ваша, когда подписывалась на, эту, на это мероприятие, она об этом все прекрасно знала. Значит, соответственно, есть связь с первоисточником. Тот, кто вас сюда послал. Есть связь с материнской программой, которая вас сюда послала. Вот эта материнская программа, а вернее ее связь, и называется в христианстве ангелом-хранителем. В других традициях она называется по-разному. Да? Обережник, родовой защитник, номен, деймон, да? банши например, Кельтр, то есть она называется совершенно по-разному. Суть одна и та же. Это программа, оберегающая представителя рода, представителя канала, представителя какой-то силы от несанкционированного вмешательства потусторонних сил в исполнение ее базовой программы, ради чего ты сюда пришел. Соответственно, тот, кто занимается магией, имеет уже не одну такую программу, а несколько, потому что сознание мага имеет способность связываться на договорных условиях с совершенно различными силами. Не только, например, силой своего рода, а еще и с этим богом, и с этим демоном, и с этим духом, со всякими разными структурами, с кем у мага есть договорные отношения, договор, контракт. Соответственно, этот договор предполагает, что сила будет защищать человека и давать ему некий ресурс, на котором он будет работать, некий материал. Человек будет этот материал использовать сообразно поставленной задачей в договоре. Таким образом, у мага может быть несколько таких обережников. Давайте будем называть их обережниками, потому что я христианская терминология, ну не простите, не очень любит. Да? Вот, она примитивизирует мозг, она делает человека очень ограниченно. Даже использование одной терминологии заставляет через 15 минут человеку тупить просто на глазах. Поэтому будем использовать терминологию, которая в большей степени опишет процесс образно. Минимум хранитель, который есть у человека, у каждого человека, если он пришел как представитель какого-то рода, то род обязан выдать ему некую программу защиты. Род. Если он, человек пришел в этот род не бастардом, да, а как законнорожденный ребенок, если он пришел на свое место, если род предоставляет ему место в собственной структуре, соответственно, род его и защищает. Вот у Римлян такой, такой обережник от рода называется Нумена. Иногда бывает, человек приходит как ну, не аватар Бога, да, это было бы несколько самонадеянно, а просто приходит по какому-то определенному божественному каналу, от какого-то древнего Бога, от какой-то древней силы. Проявляясь в этом мире, в какой-то семье и в каком-то роду, он имеет уже как минимум двух обережников. С одной стороны от рода своего, а с другой стороны от канала, который послал. Другое дело, что за тысячу лет активной деятельности христианства и очень мощному ему, его развитию на нашей территории, на которой мы живем. Он завладел неким количеством душ, достаточно приличным, приличным количеством душ, то есть информационных программ, которые реинкарнируют только всегда по этому каналу. То есть если человек да, в предыдущей жизни ушел по христианскому обряду, жил по христианскому обряду, его похоронили по христианскому обряду, плюс он был крещен, соответственно, его следующая реинкарнация пойдет через христианские игры, не через какой-нибудь другой. То есть она не уйдет дальше к своему первоисточнику, она пройдет через честилище, через все вот эти вот шаги. В христианском эгрегоре она получит определенную задачу на это воплощение и опять-таки будет реализована здесь по христианскому каналу, по световому каналу. В этом случае у него будет обережник, который называется ангел-хранитель. И этот ангел-хранитель у него есть с момента зачатия, с момента светового проявления здесь а не с момента крещения. Момент крещения он просто прописывается в христианском эгрегоре непосредственно в одном из ее подразделений, которое называется церковь, да? тело Бога, как они это называют. То есть это называется вот церковь Ленина. То есть крещенный человек он всегда прописан в христианстве дважды. Если он пришел по этому каналу, то уже один раз как реинкарнировавший по этому световому каналу и второй раз закрепленный через печать крещения через этот ритуал. Но при этом хранитель у него все равно остается один. Программа, которая называется хранителем, она всегда работает на что-то. То есть оберегать, например, от смерти. Вот она будет человека беречь от смерти. человеку выдан 50-60 лет жизни. Вот эти 50-60 лет она ему обеспечивает. Но потом все выключается. При этом не бережет она его, например, без денежных. Не бережет она его, например, там, от болезни. Если болезни не приводят к летальному исходу, значит будем беречь только лишь исключительно от смерти. Не бережет она его, например, от каких-то жизненных катастроф. Она просто есть программа не заточена. Представьте себе, это программа, это мысль Бога, что называется, да? причем мысль достаточно простая, защитить. От чего защитить, при каких условиях защитить. Здесь в данном случае идет речь о том, чтобы человек отработал положенное количество времени, времени, не конкретную задачу, а времени, дремя, которое он посвятит служению этой самой силы. Не более того. того. Редкие случаи, когда у человека даже по христианскому каналу сюда приходит с какой-то определенной поставленной задачей. Тогда у него программа того самого хранителя немножечко посложнее получается. То есть она его оберегает не только от смерти, но и от всех помех, которые не дают ему возможности выполнить вот эту самую задачу. При разборе этого вопроса нас очень сильно сбивает околохристианская литература протестантского толка, которая в большом количестве попала к нам на наше информационное пространство после 90-х годов, в том числе и в художественной литературе Аля ля Беллер какого читали, да, как его зовут такой, да, в общем, Вербер есть такой, который там, Норбер, в общем, неважно, в общем, неважно. и же Смит, да, который описывает, как человека бережет ангел, да, и как он его выводит на путь истины, это глупости все, нет у таких серьезных программ, которые огромнейшее, такое огромнейшее количество людей будут изначально вести по определенному пути, потому что у человека такая программа уже есть, называется она душа, индивидуальная душа. Вот там, в этой программе, действительно скоплено очень много, в том числе и алгоритмы, как достигать результата, каких результатов надо достигать. Она раскрывается, проявляется с течением времени, и то не у всех, а с моментом развития сознания. Но программа-обережник никогда не будет вести человека от начала до конца, исключение составляют э, э, э, обережники, данные от рода. Это разумы пращуров, не их души, разумы пращуров, слепки пращуров, которые личность свою на сохранили и имеют связь со своим родом без потери личности. Понятно я объясню? Нет, непонятно. Значит, смотрите, когда человек умирает. Его тонкие тела начинают делиться. Сначала нужно отделение от физического тела. Физическое тело все, уже тут. Оно уже энергию не вырабатывает. Значит, соответственно, эфирное тело энергией не снабжается. Через течение трех дней эфирное тело отделяется от физического и начинает потихонечку сворачиваться, потому что энергии там не прибывает. Если человек при жизни не совершил какие-то определенные ритуалы, не приносил кровавых жертвоприношения, не совершал еще кучу разного черномагического, не очень вкусного, то его эфирное тело через три дня будет разлагаться как и положено. Если совершал, то тогда его эфирка какое-то время еще здесь будет существовать. Вот он вам феномен полтергейста, феномен приведений которые в эфирном теле еще существуют здесь. Если бы скажем так, у каждого человека была бы такая возможность, мы бы тут только в приведении вокруг и сидели. Но это единичный всегда случай и всегда связано с определенными ритуальными действиями, сделанными человеком или над человеком при жизни. Сейчас мы эту тему пока касаться не будем, вопрос не об этом. В течение 40 дней сворачивается, эфирное тело не питает астральное, значит астральное тело тоже начинает сворачиваться. На эту тему отводится 40 дней. Человек разрывает все свои эмоциональные связи. И вот 40 дней рассказывают притчи о том, что человек навещает каких-то старых своих друзей, знакомых, родственников, приходит во сне, а сон это как раз и есть астральное пространство, то есть таким образом как бы закрывая связи. Может быть, закрывая какие-то долги там, вниманием, советом, кому-то что-то подсказать, кому-то что-то дополнить, сказать то, что не говорил при жизни там, и так далее. Это происходит в течение 40 дней. Астральное тело ⁇ это последний энергетический уровень. Дальше начинаются информационные слои. То есть сознание должно свернуться в ментальном... Да, энергетически оно почти уже освобождено. Ментальная программа ⁇ это память человеческая. То есть какое место определяется, какое место в картине мира он этот человек оставит, насколько длинна память о нем. То есть что он сделал в этой жизни? Он только детей наплодил, или может что-то посерьезнее сделал, там, открытие какое-нибудь сделал, там, книжку написал, фильм снял. То есть оставил себе проекцию в общей картине мира для людей. И вот после сорокового дня это определяется. Вот как правило, вот этот ритуал поминать третий, девятый и сороковой день связаны с тем, чтобы человека подольше прописать в этом самом ментальном пространстве Обычно говорят о покойниках хорошо или ничего, да? То есть как бы, поминая, говорят о нем. Вот какой хороший человек был. Смотрите, как он много сделал. То есть он оставил здесь после себя свет. Таким образом прописывая его разум в ментальном поле всех людей. После этого человек должен пройти через чистилище, то есть все, что не связано с его ментальной, ментальным отпечатком в этом мире, должно быть разобрано, уйти, изничтожено. И его программа, уже непосредственно каузальная программа карма, да, сформируется, в этот момент вкладывается в общую структуру его души и определяется, как дальше будет воплощаться этот человек. Должен ли он пройти через дополнительное чистилище? То есть не все связи на астрале были оборваны. То есть все-таки еще человек что-то хочет, о чем-то сожалеет, кого-то любит, кого-то ненавидит. То есть он должен от этих привязанностей избавиться. Это дополнительная программа чистилища. После того, как он через эту программу прошел, он реинкарнирует обратно. Опять же, вопрос факт. В каком, в, каком, в каком процессе, в каком воплощении. Так вот, возвращаясь к обережникам. Родовые обережники это те личности, которые остались на астрале, которые не пошли дальше. При этом при всем предопределяет, что они останутся на астрале, они пойдут дальше по естественному каналу сам род. Вот в роду они нужны. Он много сделал для рода, и род очень крепко эмоциональными связями держит их. Или напротив, он сделал для рода мало, а род для него сделал много. Он говорит, он мне должен, я его пока не отпущу. Вот он будет болтаться вот здесь, на уровне астрального пространства и хотя бы отрабатывать свои долги тем, что будет внуков там защищать, да, там родственников будет как-то защищать. И тогда он присутствует рядом со своими потомками, выполняя вот эту вот свою функцию. О отдаче долгого рода. Бывают, на астрале задерживаются самоубийцы, которые не идут дальше. Да? Связано это с тем, что их любовь к кому-то или ненависть в жизни была настолько сильна, что эти связи за 40 дней просто не успевают оборваться не успевает. И тогда человек застревает определенным образом здесь. Но, как правило, это никогда не происходит надолго, потому что общие христианские праздники, когда устраиваются общие моления, включается общий световой канал, и на этом общем световом канале проводятся ритуальные богослужения, соркаусты и так далее. Как раз смысл его призвать вот такие вот лучшие души к этому световому каналу и на очень мощном потоке отправить их туда, куда они должны уйти. Да, поэтому надолго, как правило, вот эти вот неприкаянные, неупокоенные, да, они здесь не, не задерживаются. Вот что касается обережников, приблизительно происходит это именно так. Иногда родовой обережник это напротив не тот, кто задолжал воду, а тот, кто очень сильно поддержал его. И тогда по согласованию он остается в самой информационной структуре рода этого мира. Для, на это надо иметь определенное право и очень сильную связь с этой землей. Настолько сильную, что никакой световой религиозный канал тебя не имеет права забрать. Он просто не имеет у тебя права. Потому что твоя связь с богиней земли очень, очень сильна. И тогда сознание остается здесь, вкладывается в структуру рода, он становится таким родовым мумином. Да, родовым духом, духом рода. Дух рода это такой соборный дух, сборный, можно так сказать, да, из очень многих сознаний, тех выдающихся людей, которые действительно для рода сделали что-то очень много. Мы его называем сознание основателя. сознание основателя это бывает не сознание одного конкретного человека, а многих людей, которые работали на усиление программы рода. То есть личности как такового уже не существует, но душа, как информационная структура, не реинкарнирует дальше, а если реинкарнирует, то всегда только в рамках этого рода. Такое происходит только с очень длинными родами, с длинными родами, которые имеют право на власть здесь, имеющие отношение к касте правителей. Чтобы такое сознание рода наработать, надо очень много трудиться и должно пройти несколько, может быть, сот поколений, чем такая вот структура организуется. Вот. Тогда род однозначно будет выступать в качестве обережника для своих членов рода, потому что души начинают реинкарнироваться непосредственно только в этом роду и больше нигде. То есть род выступает в качестве религиозного эгрегора, он забирает себе своих. Да, вычищает, успокаивает, и потом оттуда же они и инкарнируют, меняя всяческие, всяческие религиозные игры.